Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня день рождения. И каждый раз на день рождения я стараюсь делать подарки. В прошлый год я специально записал э, аудио аудиовариант книги Голограмма. Кто еще его не прослушал, пожалуйста, можете воспользоваться в свободном доступе. А сегодня я хочу подарить вам э, марафон марафон который а, называется зрение чекап то есть а, мы проделаем с вами такой короткий трехдневный марафон в котором вы сможете сами продиагностировать а, пять наиболее распространенных болезней глаз сделать такой чекап и посмотреть а может быть для профилактики нужно уже что-то предпринять и этот марафон начнется 14 сентября, сегодня вы можете записаться и вы накануне получите доступ в личный кабинет. В этом марафоне трехдневном есть еще и э, наша встреча с вами, где я буду э, вместе со своим партнером по курсу «Прозрение» э, проводить такой вебинар «Ответы на вопросы». И еще кое-что интересное вам предложу. Мы также предложим вам некоторые простые практики, которые позволят вам сохранить зрение на многие-многие годы. Итак, друзья, вас поздравляю с праздником. Сегодня еще к тому же Всемирный день красоты. Видите, я имею возможность делать подарки и в таком плане. И желаю с нами встречи которая состоится, еще раз напоминаю, 14 сентября.